Оплачивайте только наличными, то есть, если вы платите кэшем, проверено, да, что если платишь кэшем, отдаешь свои родные, в этом случае 10% можно сократить расходы. Да, задаете вопросы, то есть, почему наличными? С наличкой действительно трудно расставаться. Когда вы прокатываете деньги по карточке, для вас это неосязаемо. Ну, списалась и списалась, пришла смска. Когда вы просто отдаете тысячу, а вам замен дают только 100 рублей, да, вы понимаете, что как бы тысячи не стало. И поэтому это приводит к тому, что просто меньше тратишь. Плюс, если еще это совместить с, учет, с, учетом, доход, с учетом расходов приложений, то сразу понимаешь, что, в принципе, можно отказаться. И действительно, отказаться и для вас это не будет болезненно. Да? И в этом случае, получается, у нас просто сокращается расход.